Hey Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба-гейм, и сегодня мы начинаем прохождение новой игры под названием «Лето Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил хрепчайший чаёк, тогда мы начинаем. Кликаем новая игра, и иногда люди выдумывают то, чего нет.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 Вот, собственно, то самое видео, о котором говорил Алекс Мортон. Это коридор, в котором есть и зеркала, и вешалки, и старые вещи, и двери с крестами, заколоченные окна, светильники, стены, разрисованные и изляпанные коровью. На полу валяются детские игрушки и картинки, свечи. Это ли не обряд? Это ли не чудо? Это ли не что-то интересное? Это вечерняя Харясина, ты прав, мой дорогой друг, поэтому присаживайся, завари крип, чаш, чаёк и приятного тебе аппетита А мы, собственно говоря, сейчас Вникнем в суть игры Мы проходим дальше по коридору Здесь есть ковер, растения, окно Хм Что же здесь есть еще? Есть сундук, кровать, видимо Это была спальня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 Правдивы ли слухи? Я ла, ла ла ла Говорят, что в этом месте есть призраки погибших людей от рук одного проживающего. Его самого так и не нашли. Тела тех людей тоже не найдены. Местные жители обходят это место стороной. А те, кто коснулся этой трагедии, не дают оторваться от двери этого здания в память погибшим и пропавшим. Я приехал в Россию, чтобы разобраться в происшедшем, выяснить правдивы ли слухи и найти этому доказательства. Соблюдая свою традицию, я заключаю за собой двери. Заколачиваю с собой дверь, чтобы не было соблазн покинуть его. И остаюсь здесь на несколько ночей. Записываю репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Это кого? Дима Масленников? Нет. Его игра Али нет? Ой-ой-ой, что ж меня ждет? Что ж меня ждет? Ждет меня лойдинг. Соответственно, как переводится Ло Эйдинг, я знаю. Это за гору. Ska. То есть, материал загружается, прогружается игра внутри нашего компьютера. И вот, собственно говоря... О, какая прорисовочка бодрая. Эмика Games представляет. Эмика Games. Так, так, прогружаемся, игра прогружаемся. Достаточно, кстати, плавно и по графоне, И графония такая, знаешь, ну типа... Это предохранитель перегорел. Если я найду запасной, то смогу включить свет. Здорово, я мог бы включить свет, если бы у меня был сейчас с собой предохранитель. Заколотили двери, и остаемся на ночь в какой-то школе. Правильно? Правильно. Детские игрушки, всякие вешалки. А, какая красота. Вот это все старое, заблудшее, заброшенное вызывает, ну, сверхинтерес. Сейчас мы отколачиваем доски, которыми которыми нам кто-то переграждал путь. И смотрим, это что у нас? Это... А, это раковины, уборная. Что тут можно? Можно присесть. Прыгать нельзя. К сожалению или к счастью не могу сказать. Но пободрее было, я себя чувствовал пободрее, если бы можно было прыгать в этой игре. А что мы видим здесь? Полки, на которых ничего нет. Отколотил доски просто так. Там ничего не было. Это что? Почему так пролагивает? Видать, еще очень плохо оптимизирована. А игра. Так, мы взяли матрю. Подожди, а если матрешку ее же можно где-то раскрутить, посмотреть? Или с ней вообще взаимодействовать никак нельзя? Ладно, благодарю авторов за деталь, за возможность детального рассмотрения предметов, которых ты не знаешь, что тебя ждет. Мало ли там когда-нибудь что-нибудь да и получится найти. Смотри, у меня была такая матрешка в детском саду, прикинь? Один в один. Шок-контент. Кто-то кормил тут кошек. Ну и что? И ладно, везде люди кормят кошек. Кошки — это же самое милое существо на планете. А чё их не кормить-то? Смотри, вот на, на... Пепельница, окна... Так, ладно. Смотрим по полкам. По полкам пусто, пусто, пусто. Стулья, газета. Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско-английским словарем. Первый в мире наш советский комсомольская правда. Вот она, сделана в СССР. Самая настоящая СССРовская газета. СССРовская, проглатываю буквы, ничего страшного. Это на здоровье проглатывай и хорошо. Единственное, что хотелось бы в целом здесь понять, уяснить и... Это кто сделал сейчас? Это где? Кошки? Мусор в раковину не бросать. А это что такое? А это кто бросил? Так, уже уважайте труд уборщика. Курки не бросать. А, я понял. Я скрипнул сам. Подожди, может быть, графики и докинуть, может быть, немножечко настройки видео яркости? Потому что, ну, как-то больно, знаешь, ну, типа... Как-то, как-то скудно, скудно, скудно, скудно на 40. Ты еще, еще, ещё, еще, 30? 33? Нет. 29? 29? Там такие штуки, ты видел? Давай уберем, Сделаем как было. А то что-то эта шляпа какая-то не нравится мне. Мне такое не нравится, не нравится мне такое. Ну, ладно, чуть-чуть, чуть-чуть сделали игру, О, ярче игру. Абсо вот, абсолютно чуть-чуть. А здесь выключатели на полках лежат, ничего нельзя трогать. Это где? Это где такое там? Хм. Я слышу мурчание кота. Котик. Это вот он лежит или чего? Или что? А, вот он сидит! Я дебил слепой, не увидел кота. Привет! Мурка, привет. Привет. Так, что ж, придется. Подожди. Что-то здесь можно было полапать. Ты видел руку? Рука была. А это где снова пытаюсь вот а, ставь лайк если у тебя в детском саду были такие аттракционы, скажем так у меня это все, подожди я не могу понять почему разрешение масштаб рендеринга а, может быть дать больше яркости, применить меньше рендеринга еще меньше? нет а почему? А почему так? Нет, я не понимаю, что за прикол? Типа, если оставить так, например. Назад-назад продолжить. Антон, вот сейчас хоть что-то стало видно. Мне, по крайней мере Я не знаю, как там на записи Надо однозначно, с моей любовью к хорятине Ко всей этой Нужно менять настройки а -а -с, -с, с компуктера С ней точно ничего нельзя сделать Может быть, ее можно разобрать И предохранитель будет где-то в ней Потому что, смотри, здесь Нету нигде ничего Ничего нигде нет А это что? Тук-тук-тук Смотри, вот лежит предохранитель. Это что? Моя камера. Беру. Включить ночное видение. Во! Во! Вот это я понимаю. Так, я делал перевод некоторых. Так, это что такое? Я, ну, мне скорее всего это, это спальный мешок, мешок, наверное. Я взял с собой спальный мешок, так как планирую провести здесь несколько ночей. Хорошо. Значит, будем проводить с тобой несколько ночей именно здесь, если ты этого действительно так хочешь. А мы отправляемся все-таки теперь смотреть. Смотреть на полки, которые, на которых ничего не видно. А, я эту фотокарточку уже трогал. Здесь понял. Здесь все понял, понял. А, так, что у нас есть здесь? Я надеюсь, что камера бесконечная. Да? Кита, кита, кита, таки кит. Кит, ты маму, мау? А тату, мау. Не понимаю. Вот это выключатель. А что мне, собственно говоря, вот надо здесь сделать? Что мне нужно найти, сделать? А пойдем в ванную. Там мы отколачивали для чего-то доски. Не знаю, правда, для чего. Естественно, может быть, все-таки что-то здесь и найдется. Смотри, фотокарточка старая, советская, на которой изображены много людей, вот это вот все. Положим. Положим, предположим. Положим, предположим, положим, предположим. Тут курятиной запахло как раз таки. Смотри. Ой, бичи. Ой, вонючки. Ой, вашу ж мать. Так, давай смотреть. Осматриваться, по крайней мере, потому что здесь котелков куча. Во! -о -о. Ходят легенды, что вблизи этого лагеря был приют для сирот, и там жила странная девочка, которая боялась воды. Она не мылась и не ходила на реку. Однажды старшие девочки решили над ней посмеяться, связали ей руки и облили водой. Она очень испугалась и убежала, много дней ее не могли найти, и решили, что она мертва. Но однажды ночью она вернулась пижами, вся мокрая и убила всех, кто над ней издевался После этого ее дух в полнолуние появляется в ванной комнате Хорошо Я буду знать, иметь в виду Оп, зажигалку Зажигалка почти пустая, я не смогу всегда ей пользоваться Однако, может быть Мать твою, ты же... тебя же здесь не было А что если, а шо если вот так, например Как бы, вот так вот так вот, нормально, красивый, да но хороший маленький мальчик, ну. Так, зажигалку мы раздобыли. Здесь фотокарточка, которая нам не нужна. Следовательно, что? Аптечку. Мы те, Мы точно с тобой? Давай я тебя сниму на всякий случай, потому что тебя здесь точно не было. И еще какая-то фотокарточка. Основа каких-то аттракционов. Ладно, я пойду. Пойду. А, а еще? А еще что за звук издадите? Там вот как бы, смотри. Смотри, какая природа, а? Яка природа... Ой, ой ой ой смотри природа яка. Так. А снова посмотрим куколку, может быть, что-то поменялось? Абсолютно нет. Кошка на месте. Кошка на месте, ничего не поделаешь. Да уж, да-да, Сань. Вот так детально рассматривай все, и у тебя обязательно что-то да, получится. В 1958 году, к концу лета, родители звонили в лагерь, чтобы узнать, все ли в порядке с их детьми. Но никто не отвечал. Когда они приехали в лагерь, никого не обнаружили, а только брошенные вещи и беспорядок. Все местные жители помогали в поисках пропавших детей, но все напрасно. А, чтобы прочитать эту статью, мне помог мой переводчик. Почта, смотри-ка. Это что такое? О, какой-то малец звонит кому-то по телефону, вижу. Так, смотрим по полу, шагаем, смотрим, смотрим, на на, на. Так, этот заяц по-прежнему здесь? По-прежнему. Ну и шо? Еще мне надо сделать, еще. Мать вашу, вы... Котик! Кит, ты что столчуешь, кит? Ты где, мой маленький, кит? Бля, смотри, этот заяц, он теперь здесь. Сотри. А его камера не бери. Сатре! Сатре! А? Ты бачишь? Га гадость какая. Смотри, взять. Эти свечи будут полезны, когда наступит ночь. Спасибо, кошки. А чё за сир сир сир сирена-то такая? то что? Рядом находится действующая военная база или что? Я тоже не знаю, друг. О, для меня это... Подожди. А, подожди. А, во, странно очень работает это дерьмо. Ну да ладно, да ладно. Ну да ладно. А, матрешка до сих пор там. Здесь. Уже зайца нет! Он уже, он там! Шаришь! Так, ну мне всего-то нужно. Теперь я могу зажечь свечи. А зачем? Зачем мне зажигать свечи сейчас новых успехах в космосе ему пожелали, а? СССР. СССР. А мне их надо, получается, зажечь, да? Да, конечно, сейчас потухнет. Еще светло. А, теперь я могу расселить спальный мешок. Понял. Окей. Где мы это можем сделать? Рядом со свечами, конечно же. А, готово. Нужно готовиться к ночи. Чикночи. Чикночи. Какая разница, какому разница Так, ночь, день, а, ночь первая Ночь первая Ночь первая ну, Давай посмотрим, что у нас с ночью Про... Что поделать-то Ой, блядь, все темно Ой, твою мать Все темно, ничего не видно Камера, где? Камеру Камеру мне верните? В смысле? Будильник Где камера-то делалась? В смысле?! И зажигалки, и камеры нет. Это что? Я не понимаю, что здесь написано. Мне нужно воспользоваться моим русско... Так, нужно взять в руки маленькое зеркало и встать напротив большого, чтобы получился коридор. Сказать три раза, бессонная леди, покажи мне мою судьбу, а я взамен отдам свои туфли. а, -а, -а Так тут какой-то прям обряд аж был, да? Не, я, пожалуй, камеру возьму, потому что мне абсолютно ничего не видно. А, мне нужен мой словарь. Это, это раз. Это как минимум. А, словарь лежит, кстати, на месте. Уже хорошо. А, есть, есть. Не хватает предохранителя, да, для света, получается. А, зажигалка моя где? Куда я положил? Ты дебил. Надо взять маленькое зеркало. Ай-яй-яй-яй-яй, твою мать. Так. Так. Ну, тут... Кто-то достал птицы из помойки, из туалета, из толбана. Дебил. Конченый дебил. Вот еще фотокарточка. Вот тебе, пожалуйста. Пожалуйста, вот она, бабка. Вот, вот так вот и вот и живем. Вот и по... жуть. жуть, конечно, жуть, жуть, жуткая, жуть, жутейшая. жутко. жутко, да. Дверь закрыта. По какой причине? Ой, слава богу, ты моя родненькая еще хоть цела, а. Не так страшно-то, блядь. Не так страшно-то, -мо, блин. Тут-то еще. Так, подожди. Так, подожди. Нам же нужно. Получается, прочи. словарь мы взяли. Теперь нужно. Вот, нужно взять руки судьбой взамен туфельки. Да. Все, дословно перевод переведен. Отлично. А, волк, Саша. Саша, здесь. Бляо! Ого! Ого, у меня мурашки пошли, ого. Да, конечно, да. А кто, кто, кто? И зайка тут тусит, как бы, понял. Я услышал, хорошо. Зай... Взять маленькое зеркало, большое там зеркало нужно. А с какой двери-то стучали? Шо, шо, шо, жуть, все? Жуть, то Что, блин? Что? Ведется разъездование об исчезновении детей сотрудников пионерского лагеря «Юность», который был открыт в 1955 году под руководством директора Марии Анатольевны. Подозреваемый в этом деле. Ребенок, проживающий в этом лагере, имя Яков. В его шкафчике были найдены улики жертв. Что с ним случилось и где он находится, сейчас неизвестно. Им э, В этом лагере имя Яков. Прикинь? Яков виноват. Мальчик Яков. Мальчик Яков. Яков, что у него тут? О, я, исп... я, я испугался, не знал, что с чем все закончится. Я, я заверял и верил ей. Моя подруга, Аня, мне так жаль, прости меня за то, что не смог остановить это. Блять, ой, извиняюсь, тут такие звуки в ушах, наушниках. Вода сочилась. Добила, блядь. Как такое можно игру такую создать? Как кто создает эти игры? Вот они как это создают? Типа... Так. Они уже пропали! Где куры нас? Ой, все, не, извините. Раньше я нервничаю просто. просто нервничаю. Так, а... Что там? Можно? Не? Так, ладно, ладушки Как говорится, ладушки у бабушки Ладушки у Кого? У бабушки Блин, зажигалку украли, это не кайф, конечно Ладно, сейчас разберемся С чем-нибудь Яков... У Якова еще есть Тут всякого чине Не, у Якова только письмо О, Сатре крол то уже стоит Учиться. Мать твою, говна, кусок собачива. Что ж ты делаешь-то со мной? Так, ладно. А, так. Это все понятно. Тут аб абсолютно все пройдено обойдено. Что с скрол кролом делать? Ты крол нет? Так, здесь понятно. Бля, дверь закрылась. Стой здесь! Понял меня? Багсбанный, бич! В стой здесь Никуда не двигайся Кто закрыл мне хатку? Вот кто? Уже, уже кто-то там пахнет ртом А его уже здесь и нет Где он, блядь? Где? Я его сейчас найду, ему капзда. О, фотокарточка, пожалуйста Пожалуйста, вот тебе вот Страшилка надо, вот Беры Он уже за, он уже за стеклом здесь стоит Ладно. Я сейчас еще что-нибудь донайду. Да ты, если думаешь, что я такой колхозник и чмо, ну, ты, может, отчасти и прав, как бы, но это не повод меня пугать. Так, ладно. Подстелили газетки здесь, понятно. В шкафчиках, в шкафчиках. Чекаем еще раз шкафчики. А, тут спавнится рандомное дерьмо. Кирпич мне не нужен. Он у меня уже есть между моих булок. Так, здесь книга... Так, понятно, Матрешка, Ну, я надеюсь, моя ты сладкая, что с тобой за всю эту игру ничего не случится, пожалуйста. Да как? О, подожди, как? Что? А, закрыто. Все, ну я теперь понял, убедился, что абс. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ёб твою мать! Исчезли доски, бля. Звонит телефон. Я сейчас. Я уже... Бегу-бегу, моя прелесть. Бля... Ёб твою мать. Бля, дай сниму. Ёб твою мать. Ёб твою мать! Кто ты есть-то? Скажи по существу, а где, где звонит-то? Не, не здесь. Не ну, блядь! О, мой бог, моя голова! Нихера. Как я здесь оказался? Как я здесь оказался? Нужно найти мою видеокамеру. Я буду смотреть видео с нее. За... Так. Так. Очень много мелких предметов. Это нехорошо. По крайней мере, смотри, есть голубь, блин. У него там корм есть. Я не понимаю, что здесь написано. Так. Поздно ночью, когда люди уснут. Не нужно веселье не нужно... Что шут? И пустозвоны, и бубенцы, и горячие полные глаза. Не понимаю, там почерк такой ужасный. Я сейчас лучше. Ля! Ля ты мышь. А кто, по-вашему, какой зверь, а, чебурашка был? Вот какой это зверь? Чебурашка это кто, кто из зверей? Чебурашка. А, так получается. А, а теперь здесь заколочено, а там нет. А, и везде все открыто теперь. Я в какой-то западне ловушки, что ли? Так, давай-ка. Доски мы пока не можем убрать. А, нужно найти камеру. Камера у нас пропала где-то вот здесь. Да, да. И мы здесь, собственно говоря, пропали. Так. Тебе здесь не рады. Тебе здесь не рады. Здорово. Я не понимаю, что здесь написано, мне нужно воспользоваться моим русском английским А, словарь. А, вот он. Ага, теперь ты все понял. Записку взяли, взять камеру. Кто так дышит тяжело? Тот кто ударил меня по голове забрал свечи. Я должен выяснить, кто что здесь делает. Так, есть вода. Нужно постараться включить свет во всем здании. Да, мы обязательно попробуем это сделать, а правда. Кто? Тихо. Ш -ш -ш -ш -ш. Так, Спокойно, вроде нормально. А... Ну, в целом можно идти дальше Я не прочь Не прочь, всегда не прочь Всегда не прочь в шоколадный глаз Так, подожди, давай посмотрим Там записка была, которую мы не, по не могли прочесть Из-за почерка Поздно ночью, когда люди уснут, не нужно веселье, не нужен шут. И пустозвоны, бубенцы, и горящие полные глаза. Придворные не знают, что значит то веселье для шута. Решает шут, что хватит, и он в ту ночь надев костюм печальный. Отправляет дворы короля в душе таска. Но план тот непровальный, не станет больше шут весельем для тебя. Ну так себе... Оптимизация под русский язык. Может быть, это просто гули, эти, как их? Не гули, а как? Голуби. О, смотри. Смотри, смотри, мне недаром дали. О! Во имя холодца и сырой свиноуха, Алюминь. Так, ну это поможет мне прохождение этой игры. Я уверен. Так, смотри-ка. Фотокарточка. К чему у меня они, только не знаю. Они только по просто погружают, получается, в обстановку, да? Ладно, дядька, пойдем. Пойдем, пойдем. Нам заниматься нужно нормальными, дельными вещами. Берегите руки. Хорошо. Сейчас я наберегу руки. Так, одну доску отрываем. Вот, смотри, отпечаток появился. Топанье, лапки чьи-то. И вот это, что это такое? Это конь? Чешо. Ломаем вторую доску Сейчас сносим третью к херам С ноги, с пыры давай Спыры. Так <звы> Твою мать Твою мать Нужно осмотреть эту комнату Директор пионерского лагеря Юность Мария Анатольевна пропала Как и остальные проживающие Мария и раньше заботилась о детях в приюте для сирот С 1944 по 1950 год она была воспитателем медицинской сестрой, которая отдавала себе только работе. Дисциплина для нее была важнее всего. Поэтому родители доверили ей своих детей. В общем, а, директриса с хорошей репутацией, приглядывающая за всеми детьми, воспитатель со стажем, так скажем, а, пропадает вместе с детьми в неизвестном направлении. Никто не знает, куда что пропадает целый лагерь. А, однако... Ребята, ваша шалость с огнем приводит к пожару. Ребята, ваша шалость, при, а, приводит... ну да, да, тяжело такое прочесть. Русский язык-то очень сложный, не понимаю. -а так, ну и что? И здесь все получается. В этой, комнате, в этой комнате, мы ничего больше не можем сделать. Тогда пойдем обратно, обратно. Только вот куда? А, смотрим полки. Теперь вот смотрим внимательно, изучаем полки. На полках обычно должно появляться всякое говно. Или нет? Или я не так понял эту игру? Свечи мне нужно найти. Захожу в этот туалет, у меня мурашки каждый раз по коже. Каждый, мать его, раз у меня мурашки по коже от этого туалета. Оно того стоит? Найн. Так, бичи, кто украл мои свечи? Мне нужно постараться включить свет в этом доме. О! О. Ну, а это мне не нужно, то получается, мне это не нужно. Тогда я сейчас найду то, что мне будет нужно. Мо а может быть, ну его нахер, корешок, и просто свалим с этого дома. Как тебе идея? Не хватает предохранителя. Конечно, блин. Блин, конечно. О, что это? Что это такое? Я так понял, тут куча спавнится предметов, с которыми мне нужно взаимодействовать, да? Которые впоследствии открывают какие-то для меня пути, дороги дальние. Давай посмотрим, что тут есть. Так, так, так, так, так, так, так. На улице ничего здесь нет, на столе. На столе были ноги, поплыли асминоги. Не, ну ты конечно красава, блин, ну ты корешь и красава. Так, это я изучил. Чебурашка тоже понятно. Здесь что может быть? Не бей ребенка, развитие характера. Это задерж... а, что это задерживает его развитие и портит характер? Ну хорошо, совет услышал, принял. Книга. И книгу не прочесть, газету не прочесть. И ничего вообще. Я спал на этой полке, правильно? Правильно. Гады вонючие. Вы играете на моих чувствах, блин. На моих эмоциях. Вот это вот... Вы думаете, это я не могу найти выход? Нет. Это игра, она... Она подстраивает весь сюжет. Вот по ходу, вот ты должен провести в какой-то локации сколько-то сколько времени. Понял? И после этого начнется какое-то взаимодействие. Единственное, что я вот сейчас не понимаю, сколько мне здесь нужно провести времени. У-у-у. Мои хорошие. Бури, бури, бури, бури. Я нашел. Я возьму коробку с собой. Если ночью кто-то подойдет... А, пойдет не так, когда я воспользуюсь лампочками для освещения. Нужно сказать, к спальному... а а блядь. Я просто коробку поставлю. Ей-богу, блядь. Фух. Просто коробку поставлю. Коробка на месте. Спальный мешок. Я просто посмотрю, мало ли... Может, не занято здесь? Здесь вроде не занято даже... С Собственно... А чего бы и нет? Нет, вы если вам надо, выйдите. Если вдруг вам надо, выйдите. Но я в целом. В целом. Я в целом. Там кто-то пользуется моим спальным мешком. Сто процентов. Так, здесь покуха, да? Да, вроде да. А что это такое? А, ну это понятно. А, здесь. Здесь. Мы берем... Лампочки есть. Мы сейчас поставим предохранитель. Да, мы же его нашли. Нужно вставить предохранитель. Так а ч ⁇ Давай возьмем. Во. Во. Включаем свет. А как? А что это ци... такое? Как? Где выключатель, мать вашу? А, во, во, во. Дай-ка. Айда, может, работает? Нет? Подожди, может быть, я чего-то не догоняю тогда? Или чего? Или догоняю? Я все догоняю, просто я не понимаю. Смотри, выключатель есть. Это понятно. Уважайте, хорошо, это все ясно. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а свет. Свет! Куда его включать? Да он, бля. О, смотри, матрешка. А, ну я видел. Такая же Матреха. Здесь еще за шкафом что-то есть. Однажды в лагерь приехал девочка с мягкой игрушкой зайца. Она везде с ним ходила и даже спала. Ребята над ней начали издеваться, что она, как маленькая, приехала со своим любимой зайкой, и подшучивали над ней. Даже директор попросил спрятать зайца в шкаф, чтобы не было разногласий среди сверстников. Девочка послушала ее и убрала зайца в шкафчик, и в наступившую ночь заяц ожил. Он обиделся на свою хозяйку и на тех, кто над ней издевались, и ночью всех задушил. Это тот заяц, которого я видел, что ли? Вы чокнутые бичи помойные. Не надо этого... Ух, какие мразоты, а? Какие мразоты. Где заяц этот? Теперь еще найди заяца этого вонючего. Не понимаю, где мне можно найти, собственно говоря, включатель или выключатель. Говорит, включаем свет. Да, все работает первосортно. Вот. У, блин, ничего не работает. Ладно, не суть. Давай посмотрим. Может быть, нам нужно лечь просто в этот уже в спальный мешок? Нет. Нет, бутылочка тоже мне не понадобится пока. Пока. Лампочки тоже не могу взять. Вот это все. Это что это такое? Куда оно ведет вообще? Лампа. И лампа не горит, и врут календари. Яков помню такое, уже мы видели. А, вот это мы тоже видали. Так. так. Думай, голова, думай. Что мы можем найти и где? Где мы еще не шарились? Здесь за дверью. Здесь за дверью. Так а как? А как? Как это включить, если я не я даже не вижу, блин, ничего, я все вижу, я не понимаю, как включить свет. Может быть, нет. Может быть, нет. Это какая, что это такое, это что за наказание, за что? Смотри, ты в порядке, маленькая моя, держись, я вытащу нас отсюда. И вот еще светный выключатель есть. О, нашел, мать вашу. И, бей, все работает. Идеально. Это откуда? Можно вырубить? Это, это мое радио, вот это работает? Ладно, пускай играет. Создает атмосферу какую-то интересную. Вместо тишины, так скажем. Вместо тишины. Тишины. Тишины хочу. Нужно лечь спать. Скорость умнет. Ну давай, давай. Спать, спать. Конечно, спать там или не спать был выбор, но конечно спать. Зачем мне бродить по этим закаулкам, пугающим меня? Абсолютно не пугающим, конечно. Но всяко бывает, всяко бывает. Вторая ночь, вторая ночь. Вторая ночь, акаунт, а, блин, а Так, э, что, я предлагаю остановиться на второй ночи, дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр, потому что нервные клетки не восстанавливаются, как вы знаете, а мне бы пора успокоить, дать своему организму немножечко отдохнуть, потому что волосы мои уже дают понять всем вам, что нервных клеток у меня осталось очень мало, это последние, которые есть на моем теле, вот, поэтому что, спасибо огромное за просмотр, будем разбираться и смотреть прохождение этой игры вместе с вами. Дорогие друзья, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что думать по поводу наших прохождений. С вами был его гейм, всем пока.